Привет! Ты смотришь «Универ В студии я, Валерия Муратова. Итак, сегодня в выпуске. Ректор КФУ принял участие в заседании Совета предприятий машиностроения Татарстана. Министр экологии Татарстана ознакомился с экологическими проектами КФУ. Ректор КФУ принял участие в заседании Координационного совета предприятий машиностроения Татарстана. Встреча руководителей ведущих предприятий отрасли прошла в рамках выставки «Машиностроение. Металлообработка. Казань». Подробности в сюжете Дианы Шиловой. 5 по 7 декабря на территории выставочного центра Казанская ярмарка проходит 18-я международная специализированная выставка машиностроения металлообработка «Казань» и 13-я специализированная выставка «Техносварка». Выставку открыл президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. В рамках выставки стояло заседание Координационного совета предприятия машиностроения Республики Татарстан, повышение эффективности деятельности предприятий, цифровая трансформация производств. Участие в заседании принял чрезвычайный полномочный посол Чешской Республики в России. Алексей Вячеслав Пивонько, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, а также другие почетные гости. Рустам Миниханов отметил, что в регионе уделяется особое внимание реализации национального проекта повышения производительности труда, который был поставлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Особую роль в реализации этого проекта выполняют вузы, которые ведут подготовку высококвалифицированных кадров. Но разработок напрямую зависит от уровня подготовки. Практически заинтересованы люди, которые понимают принципы современного центрового производства. Ключевая роль здесь прежде всего отводится вузам, ресурсным центрам, а также движением в Стоит отметить, что Казанский федеральный университет на площадке специализированной выставки проведет секцию инновационные разработки и экономика в машиностроении. Мы являемся учредителями этой конференции, соответственно, проводим секцию, связанную с инновационными разработками в машиностроении и технологическом процессе сварки. Там Присутствуют, конечно, представители заводов. Они уже смотрят, какими улучшения можно было вывести в их нестанки. В этом году на выставке представлено 180 предприятий из пяти стран мира и 23 регионов России. Участники презентуют продукцию из 14 стран мира. Диана Шклова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Для журналистики сфера общественной жизни непосредственно связана со сбором, хранением, обработкой и передачей информации.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 К чему пришли стороны во время обсуждения, расскажем в нашем сюжете. Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков посетил Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Проректор по научной деятельности университета и директор института Данис Нургалиев ознакомил гости с лабораторией 3D-Геоцентр, лабораториями геохимии, компьютерной томографии и другими. После в главном здании университета состоялась встреча министра с представителями Института геологии и нефтегазовых технологий, Института экологии и природопользования и Института фундаментальной медицины и биологии Александру Шадрикову представили экологические проекты Казанского федерального университета, такие как применение цифровой геоэкологии и исследование генома снежного барса. Идея такая, то что мы тоже слышали создать центр исследения снежного барса, чтобы более генетик, он позже генетик изучил то, что там стало происходить. Мы обсуждаем, предлагаем. Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан предложил развивать проекты с поддержкой Министерства. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. В КФУ прошло мероприятие «Ребенок в сети». Сессия организована для изучения различных вопросов преподавания. О всех подробностях мы расскажем в нашем сюжете. 5 по 6 декабря в Институте психологии образования Казанского Федерального Университета проходит международная образовательная форсайт-сессия «Ребенок в сети». Форма данной сессии предполагает изучение различных проблемных ситуаций в педагогической деятельности и их решения в условиях информационной среды. Направленность данного мероприятия конкретно на будущих педагогов, работников образования и в данном формате мы решаем важнейшие проблемы современного образования. Работа проходила в формате кейс-чемпионата и форум-театра чемпионат подразумевает рассмотрение изучаемых проблем с точки зрения теории, а форум-театр позволяет погрузиться в проблемную ситуацию и искать пути решения проблемы здесь и сейчас. Подготовка у нас проходит очень интересно. Мы собираемся и психологи, и педагоги в какой-нибудь одной аудитории, начинаем поднимать какой-то вопрос, начинаем продумывать, прописывать сценарий. Для оценки работы студентов и педагогов были приглашены эксперты из антитеррористической комиссии Республики Татарстана и из области неформального образования. Успало пять Непосредственно была команда с Казахстана. Очень интересны были задумки и реализации по теме хайпу. Сейчас на данный момент мир онлайн, мир... Детей, где непосредственно мы сидим все в соцсетях, есть и положительные стороны, и отрицательные. Мы непосредственно рассматривали кейс с отрицательной стороной. В мероприятии приняли участие не только научно-педагогические работники и студенты педагогического направления подготовки, но и специалисты в области межнациональной политики. Альфия Андерзянова, Виолетта Басова, Универньюз. Актер должен научиться трудно сделать привычным, привычное легким и легкое прекрасным. Будущие учителя начальных классов, студенты первого курса Института психологии и образования примерили на себя роли сказочных персонажей пьесы Алексея Толстого «Приключения Буратино». Об их первом опыте на сцене наш следующий сюжет. 4 декабря Молодежный студенческий театр Института психологии и образования КФУ «Триумф» показал спектакль по пьесе Алексея Николаевича Толстого «Приключения Буратино» для преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов. Я являюсь руководителем студенческого молодежного театра «Триумф». Он существует с 2012 года. За это время показали очень много интересных спектаклей со студентами. Театр помогает студентам раскрепоститься, найти себя, обрести какой-то новый творческий взлет, раскрыть свои таланты и способности. И вот сегодня перед вами выступают студенты первого курса, вчерашние школьники, которые совсем недавно только сдавали вступительные экзамены в Казанский федеральный университет, а сегодня они уже показывают спектакль по сказке Алексея Николаевича Толстого «Приключения Буратино». Невозможно себе представить человека, который не знаком с историей о приключении деревянного мальчика по имени Буратино. Был представлен красочный спектакль с участием молодых артистов, где куклы разговаривают, маски оживают, а золотой ключик открывает дверь в мир радости и мечты. Во время подготовки к выступлению мы очень долго выбирали костюмы, также эм, знакомились друг с другом замуж с новой страны и... В будущем, я считаю, что это даст огромный плюс нам в нашей работе. Мы сможем э, поладить с детьми, найти с ними общий язык и также понимать, как, с какими трудностями они будут встречаться во время своего обучения. Валерия Муратова, Ленар Довлетяров, Универ News. На этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!